Oh, oh, oh. Mm -hmm. сегодня приехал на инспекцию этого чудо-фундамента. Большой фундамент. Сейчас идет топка ребер. Провожили анализацию. Очень много ПГС. -а. Сейчас это все будет выравниваться. чем работает. Сложный фундамент. Ну все делаем потихонечку. Да. Вот идет активная работа. Сначала насыпается, потом выкапываются ребра данном случае. Здесь у нас ребро жесткости высотой э, порядка 70 сантиметров. И есть некие сложности, но да, фундамент непростой, но тем не менее никаких проблем взяли, сделали.